Но, в общем, ножи, ножи, дамы и господа. Солянка против пенсионеров. Первый матч группы Б, который сегодня мы будем с вами смотреть. И пенсионеры, ну, мягко говоря, проигрывают ножи. Это, в общем-то, очень мягко говоря. Солянка выигрывают, И, в общем-то, наверное, я бы выбирал начинать в атаке. Но, конечно же, все будет зависеть от того... Как на карту Даст 2, а конкретнее на сторону на карте Даст 2 смотрит именно Солянка, потому что выбирать сторону достается именно им. Давайте, пока быстренько по составам. Команду Пенсионерс сегодня представляют МК, The Best, Травокур, Сумасшедший и Эйфория. Ну а команду Солянка, разумеется. Так. И это, кстати говоря, своп, ребятушки, махнулись, не глядя сторонами, и пенсионеры отправились в оборону, ну а в атаке все те же самые Солянка, но на этот раз это Травик, Медитатор, Настенка, офишел и Бобс, Бобс, вот так вот. Ну что ж, поехали, выход на точку Б от команды Солянка, обороняться кто-нибудь вообще планирует? Нет... Обороняться команда пенсионеров не планировала изначально, они решили поджать мидл и вместо того, чтобы удерживать соперника от выхода на точку Б, прямиком его туда запускают. В теории, конечно, можно надеяться на то, что ретейк все-таки будет проведен, но, конечно, это будет очень и очень сложно. Минус от медитатора, кстати, того самого медитатора, черт возьми, да, помните, как он сейвился на точке Б часто и долго. Ой-ой-ой, трипл кил от травика на приеме Тэшки. И еще в догоночку минус от Бабса. Вот такие вот дела. Пистолетка за командой Солянка без проблем. И, в общем-то, как вы видите, без потерь. Даже потерь не было. Так, кто крутит колесико, У того бабушка Бэтмен. А, вот с этим полностью согласен. Привет, Диктор Бабашер. Приветствую. Так, Сань, как настроение? Все гуд? Сегодня сколько игр? Константин, все супер, все замечательно. Настроение, как обычно, приподнятое. Ну, но... а игр сегодня ожидается аж целых три штуки. Итак, Солянка вновь выходит на точку Б. Здесь Боб сбреет сразу пару оппонентов. Практически сбревает третьего, но минус достается на стенке. И в двухкратном перевесе Солянка, конечно, занимает позиции на споте Б И навряд ли их уже оттуда удастся выгнать. Ну, при учете, конечно, того, что у команды пенсионерс... Отсутствуют автоматы, присутствуют только лишь пистолеты С пистолетами, конечно, надеяться на ретейк не придется В общем-то, никто, судя по всему, и не надеялся особо на то, что будет ретейк Но и счет поэтому становится 2-0 Что, в общем-то, в данном контексте вполне очевидно И ничего неудивительного здесь нет Мне, конечно... Ох ты, медитатор! Приобретает снайперскую винтовку, вырубает с нее МК МК Энтрифраг уже есть у команды Солянка. Ну и начинать раунд в численном перевесе, ну, конечно, всегда очень-очень замечательно. А, прессинг из зигзага на точку А. Здесь у нас есть, собственно говоря, сумасшедший Травокур. Ну вот, уже травакур, к сожалению, не остается. На длине Травик перестреливает сумасшедшего. Ну и погибает следом за ними за всеми. The best. Эйфория. Эйфория без девайса, к сожалению, девайса не досталось. Это грустно. Это грустно, ну, собственно, потому что теперь, естественно, в очередной раз не удастся выйти даже банально просто из зигзага куда-нибудь подальше, да, в общем-то, раунд закончится приблизительно на ступенях 3-0 Ну, по идее, сейчас должен быть полноценный девайс раунд, если бы не одно маленькое но, да, в предыдущем раунде пенсионеры купили частично фомасы и оставили себя частично без денег ну, кстати, есть снайперская винтовка у Забеста, и это всегда очень интересно, но реализуется эта снайперская винтовка с длины, к сожалению. К сожалению, потому что выход то, ой-ой-ой, выход на точку Б. А вот здесь, кстати, все не так уж и однозначно, хочу вам сказать. Дамы и сумасшедший выстрелил все патроны со своего Фамаса. Но, тем не менее, с USP умудряется забрать еще и Настенку. Ситуация равная. 2 в 2. Есть АВП в руках Медитатора. Вы помните, что Медитатор, ну, попадает весьма исправно по своим соперникам. И, в общем, здесь самое главное... Попасть в соперника в окне Тут уже, кстати, есть еще и Травик И Травик, Ну, по-моему, раунд для сумасшедшего не берущийся Если, конечно, команда Солянка сейчас не напорит чего-то лишнего Куча флешек через верх и, разумеется, минус от Травика А вот что означает оставить флешечку на самый нужный момент А не выбросить ее в начале раунда Грамотные действия и, в общем-то, как ожидаемо, 4-0 Почему ожидаемо? Потому что, ну, грамотные действия, собственно. Когда атака действует максимально грамотно, да и при том еще и на карте даст 2, но раунды не заставляют себя ждать, так скажем. Выигранные и, разумеется, успешные раунды. Травакур. Аркада верхнюю темку, Настенка погибает, но Бобс дает размены. В общем, можно было бы попробовать взять штурмом точку Б, но команда Солянка думает слегка иначе и пытаются все-таки перестроиться под Мидл. Не сказать, что это не рабочая мета, вполне себе, игроки обороны сейчас могут быть в смятении и не понимать, какую точку им лучше всего оборонять. Но здесь начинается прокидка меда и выхода на точку А мне увидим, так как через мидл будет занят спот Б. Ну, удерживать с пистолетами это всегда, как говорится, утопия, попытка прострелить от бобса не остается Успешный, к несчастью, но выбита бомба, там уже в спине кто-то пытался делать какие-то фраги Выбрасываются калаши, подбираются бомбы и надо, наверное, как-то уходить куда-то и что-то делать Да, На точке Б остается последний игрок обороны, по нему более чем исчерпывающая информация есть у команды Солянка И как, как следствие бомба, конечно, устанавливается на точке А Вот прям в данный момент ну, установлена она, конечно же, достаточно грамотно и здорово, ну а медитатор добивает МК, даже не дав посмотреть нам, в общем-то, на возможное выбивание. 5-0. Кнайф, привет, смотрим. Михаил, приветствую. Приятного просмотра. Да, дорогие друзья, я что-то сегодня, кстати, простите, тупанул и забыл сказать вам приятного просмотра всем, кто сейчас находится на прямой трансляции, ну а тем, кто смотрит в записи, лучше приходите на лайв-трансляции, здесь интереснее и веселее. Вот, собственно, теперь сказал. Все, продолжаем смотреть дальше. Баба Джонни, надеюсь, правильно прочитал. Спасибо. А, не понял за что. Ну, а, наверное, за то, что я пожелал приятного просмотра. Да, ну надеюсь. Надеюсь, в общем. <смех> Саня, у тебя тап лаганул, один в спектрах админ. Такое бывает, когда... Сейчас скажу. Ну, сейчас раунд давайте досмотрим. Потому что здесь все-таки перестрелка на меду. И это куда важнее, чем то, что у меня лаганул тап. Объясню, почему он лаганул! Вот это нахрена отвело покурить. Просто идите, говорит, покурите. Рас... Расслабьтесь. Я один все сделаю. Сказал Бобс. И легчайшая, легчайшая, легчайшая победа в раунде. 6-0. Вот, тап лаганул. Почему? Потому что была смена карты. И когда смена карты происходит, тап иногда бывает подвисает, собственно, так как я зашел на ХЛТВ, когда на сервере была установлена карта Инферно. Ну, вот, в общем-то, поэтому и лаганул. Такое бывает, ну, хорошо, окей, если здесь один админ, не обращайте внимания, все нормально. Жаль, хопхейв, в прошлый раз не получилось комментировать. Да, я согласен, к сожалению, у ребят там какая-то трагедия случилась с, с, с подключением. И, насколько я понимаю, они не могли подконнектиться на сервер из-за каких-то там блокировок. И получилось, да, что получила команда техническое поражение. Какая-то, не помню вот только какая. По-моему, там же одни все вместе были. Хобхэй, по-моему, находились на сервере, а best не успели или наоборот. В общем, горе было Травик забирает МК Ну и тут, собственно говоря, за Best 9 хп Все очень грустно и очень печально Потому что это уже седьмой раунд Для команды Солянка И все грустно и печально не потому что это 7-0 Нет, абсолютно нет а... Все грустно Потому что пенсионеры пока что Не хотят забирать раунды Ну, даже один Очень сильно хотелось бы Наверняка я полагаю. Было... Ох <_ Next doorstepberries> <teleport phases> oh ты, медитатор <alors> Mm -hmm. интересно. Хороший хэдшот, ну не хэдшот, прошу прощения, хороший выстрел, минус по Травакуру, и снова в меньшинстве вообще на ровном месте остаются. Ребята, из коллектива пенсионеры и проход ожидает пенсионеров через длину. Справятся ли они с удержанием или не справятся, тут еще пока до конца не ясно, но забившись в КТ-респаун... Ну, с большей долей вероятностью можно, в общем-то, рассчитывать на то, что удержать такой раунд не получится. Потому что в большинстве случаев при играх 5 на 5, разумеется, не выигрываются раунды, когда оборона держит точку А, находясь в респауне, Ибо позиция для приема неудобная тем, что соперник слишком далеко. Ну, а в общем, вот как вы видите, медитатор... Демонстрирует, что такие раунды взять гораздо сложнее, чем хотелось бы Тем не менее, эйфория забирает бабса И все не так уж и плохо Здесь есть возможность какого-то ретейка Но, правда, благодаря стараниям Травика Ретейк все-таки становится несбыточной надеждой И Забесту вместе с МК Ну, либо сейвить девайсы, либо просто идти умирать Вот, собственно, они каждый себе роль и выбрал МК пошел и умер, а Забест пошел сейвить девайс Ну, естественно, снайперская винтовка Которую, разумеется, нужно э, спасать, с Охранять, и, в общем-то, девайс весьма и весьма дорогостоящий, а у обороны всегда проблемы с экономикой. Вот вам тап, дамы и господа. Пожалуйста, кому любопытно, кому интересно, смотрите, чекайте, ознакомливайтесь. Травик 15 к нулю. Человека еще ни разу не убили, он настрелял 15 килов. Медитатора ни разу не убили, он настрелял 6 килов. Ну, а The Best, к сожалению, сам никого пока что еще не убил. А ведь, между прочим, команда Солянка уже досрочно выигрывает первую половину. Это печально. В Узбекистане еще будет турниры, Да, будут, но в следующем году. В общем-то, в общем-то, дамы и господа, экономика у обороны, как вы видите, далека от идеальной. Два пистолета, ФАМАЗ... Ну и типа МК с АВП. МК и АВП это все, конечно, замечательно, но не будем забывать, что АВП находится в руках Зебеста, а Зебест еще пока что никого сегодня не убивал. В общем-то это может нам намекать на то, что он скорее, с ней, скорее всего с нее будет промахиваться с чуть большей вероятностью. Ну и как вы слышите, третий выстрел со снайперки и наконец-то попадание, но первые два все-таки в молоко. The Bomb has been planted, дамы и господа, и ситуация равная, абсолютно равная, но если бы, конечно, ух ты, не минус 2 от Травика, и, наконец-то, The Best, снова минус от него и попадание с АВП, это уже второй минус от него, вот так вот, он был на последнем месте, а теперь внезапно на первом, вот вам... И прикольчики. Сумасшедший забирает Афишала, но Настен отдает разменный минус. И the Best уже, естественно, не способен спасти этот раунд. К несчастью, нет ни дефьюз китов, ни более-менее вменяемой позиции для того, чтобы хоть как-то попытаться эту мертвую ситуацию реанимировать. 9-0. И мы с вами видим последователя. Точнее, я бы, наверное, сказал даже культа. Медитатора, да, то есть он вместо того, чтобы воевать со своей снайперской винтовкой, вынужден постоянно ее сейвить, ибо деньги, ибо деньги и проблема... Материальная проблема у команд, она всегда, в общем-то, ну, мучит, мучает, и парит голову. Ну вот, кстати говоря, не зря была засейвлена снайперская винтовка. В кое-то веки пенсионеры начинают с энтрифрага и, может быть, хотя бы... Этот раунд уж попытаются забрать Ну, во всяком случае, перспективы на выигрыш этого раунда есть и Они абсолютно не шуточные Но вот аркада на мидл вполне возможно не самое уместное решение от эйфории Однако игроков атаки, которые ждут эту аркаду, ну, в прямом смысле этого слова, нет Но есть Травик Есть Травик, который вот не услышал, по-моему, эйфорию Но зато блестяще понял, что со спины сейчас будут поджимать Минус от Медитатора. Второй минус от Медитатора. Ну, это уже, дамы и господа, по-моему, просто тушим свет и надежд нет. Практически в рифму даже получилось, но рифма такая себе, честно сказать. Я, конечно, объективно понимаю, что рифма прям очень посредственная. Ну, что ж, это десятый. Это десятый. Даже если ЗБС сейчас всех убьет, у него, к сожалению, нет дефьюз э, китов. И он в любом случае не смог бы выиграть раунд, но снайперскую винтовку он, к слову сказать, выбросил и героически попытался выиграть этот раунд, за что ему тоже отдельный респект, но, увы увы и ах, не получилось 10-0, здесь уже ставочки в чат прилетают, что э, этот раунд закончится, вернее этот матч закончится со счетом 16-1 ну прям очень сильно похоронили сейчас пенсионеров <laughs> прям очень и очень Бобс минус Траваку ну, далее еще один минус от Бобса. В общем, Бобс уже второй раз выходит на мидл в соло. И каждый его выход на мидл сопровождается, ну, 2 три минуса там, как ни крути. В дымах сейчас заблудились, но Бобсу повезло чуточку больше. Четыре минуса в этом раунде оформляет игрок, ну, в общем-то, IDK, который любит Бобс, да. Ну, просто если вдруг кто-то не понял, да, ну, Бобс... В общем, ну просто Я надеюсь, вы поняли, да, что любит товарищ IDK В общем-то, дамы и господа, это 11-0 Хотелось мне сказать 11-1, но нет, к сожалению, пока ни единого раунда взято у товарищей пенсионеров В общем-то, нет Нету такого раунда, который они могли бы выиграть Однако, бай у них, в общем-то, имеется Три М-ки Есть э, ФАМАС и, безусловно, это снайперская винтовка. Но оборона, оборона, оборона совсем не заладилась у пенсионеров, чтобы они не пытались сделать. Ну, вот, может, сейчас от минуса, э, который смог сделать травахур, уж получится наконец-то хоть что-то реализовать. Здесь уже очень исчерпывающая информация есть по раунду от солянки. Очевидно, что это точка Б. Ребят, слишком. Долго стоят в Тэшке и никуда не выходят. Но вот наконец-таки, все-таки начинается выход. Минус от Афишала. И на точку Б успешно заходит команда Солянка. Медитатор! Минус! И минус от Афишала. Сумасшедший разменивает Настенку. Травик, разумеется, разменивает погибшую напарницу. Ну и The Best снова один. А тут, как бы, мои полномочия все. Шансов, разумеется, на то, что он пошел бы выбивать, ну, приблизительно ноль. Ибо Зачем? Ибо зачем есть АВП? И лучше ее в следующий раунд перенести. Это здесь сейчас, дамы и господа, не иронизирую я. Я сейчас на полном серьезе. То есть, я против сейва каждый раунд. Но ну, в такой ситуации, а смысл что-либо делать? Наверное, на сухую выиграют, пишет. Мачо? Ну, посмотрим, посмотрим. Загадывать, я думаю, не стоит, конечно, но объективно у пенсионеров с первой половины все плохо. И уже очень большое количество раундов отдано. Ох ты, еще и Травакур сразу с 19 хп отправляется на точку Б. Очень и очень не повезло. Ну, раунд вроде бы как сейчас. Солянка будут разыгрывать плюс-минус на точку А. Во всяком случае, нацелены они именно туда. Ну, а МК здесь попытается сейчас, да, наверное, резко выскочить и принять. Нет, не попытается резко выскакивать. Минус от офишала, дорогие мои друзья. Вдруг внезапно на ХЛТВ включается слоу-моушен. Я уже забыл об этой функции, кстати говоря. Она такая редко включающаяся. Ну, короче, МК так в итоге всех и пропустил. В общем-то, ну, вы сами видели, что частично модели можно было разглядеть, но МК, видимо, играет на низком разрешении, где модели видно хуже. The Best с Травакуром вдвоем, и снова, как бы смешно это ни звучало, надеяться, наверное, придется только на сейф, ну, а больше попросту даже не на что. The Best понимает расклад игры лучше всех, но один не может тянуть команду. С этим я полностью согласен, товарищ Реререк, век кве кве Это действительно так. Один никогда не сумеет вытащить игру для целой команды. Насколько бы он хорошо бы не играл, и насколько бы сильно не потел, к несчастью, ничего не поменяется. Ну, потому что он один, собственно говоря. Его будут просто перестреливать э, постоянно, ну, вдвоем, втроем. Гасить его будут кучей, и дальше, так скажем, команда уже не сумеет ничего сделать, потому что сильное звено будет потеряно безвозвратно. Но на респауну команды Солянка под точку Б, поэтому, недолго думая, Солянка направляется именно на эту позицию. Бомба вместе с Медитатором. Идет в хвосте этого паровозика, так скажем. Ну, а, в общем-то, паровозик сам уже вышел на точку Б и не почувствовав никакого сопротивления, но ну, что, не слышно. Настеночка не услышала, что в нее стреляли и ступой. Ну, ладно, тиммейты вроде бы смогли организовать какие-то разменные фраги и удержали точку Б. Ну, опять же, у Солянки в атаке все выглядит достаточно логично. Логично. То есть ребята играют в размен, выходят на точки и... Ну, респект, так скажем. Атака не потеряна. Я имею в виду не с точки зрения победы или поражения, а с точки зрения координации, да? То есть видно, что солянка действует... Ну, хоть как-то командно, да, то есть они где-то вместе выходят, где-то кого-то пытаются разменивать, да, может быть, это все выглядит не идеально, но не стоит забывать, что это, ну, ребята, играющие на паблик-серверах, и это совсем-совсем не то же самое, что какие-либо профессиональные, там, кейсеры или годлайки э, с фасткапа с пресловутым. То есть тут нужно понимать, что у ребят фановая движуха. Энтрифраг, кстати, смог сделать the Best со своей снайперской винтовки, но размен также последовал. Погиб сумасшедший. И 4 в 4. А тем временем у нас, кстати говоря, идет последний раунд первой половины. Бобс отправляется на мидл со снайперской винтовкой и... И, ну, КТ-респаун уже, естественно, под смоками. Можно пытаться проходить на точку Б. Минус от эйфории и ответный от афишела по МК. В общем-то, ситуация почти равна, если бы не за бест, который в спину успел забрать Настю. Ну, 2 в 3. Последний раунд первой половины. Уже нет смысла сейвиться, естественно. Бобс промахивается со снайперской винтовки. Это, я считаю, очень дорогой промах. Ну, вот здесь смогли разобрать вдвоем травокура. И точно так же вдвоем погибают от, наконец-то, взявших первый матч-поинт в этом матче пенсионеров, дамы и господа. Жаль, конечно, что первый раунд они берут на последнем раунде первой половины, но счет 14-1, конечно, это прям... Это прям, мягко говоря, некрасивый счет для пенсионеров, и даже то, что теперь они находятся в сильной стороне... Очень сильно ничего не поменяет на самом-то деле, потому что солянка, ну, им просто достаточно в двух раундах не ошибиться. И победа, в общем-то, не заставит себя ждать Но здесь, кстати, очень интересная стратегия Удержание с акцентом на точку «Б», но проход-то, в общем-то, на точку «А» да? Дымочки, дымочки, которые должны сейчас были кого-то напугать Непонятно, правда, кого и как они должны были пугать, Ну да ладно Сумасшедший травокур по минусу Ну, а один ответный от «Афишала» последовал В общем-то, не угадывают, так скажем, со стратегией соперника Солянка в первом пистолетном Такое происходит, такое бывает и вот вам результат, и вот вам результат всех действий. Ух ты, медитатор! Ну, вместе с бобсом, может, еще и смогут сделать-то ситуация 2 в 2. В общем-то, не такая уж и страшная. А теперь эйфория, 17 хп. Поразительно. А почему у нас показано на... Господи, ну что опять вот произошло? Почему у нас показывается красный, красная икра на сервере за команду? Что Чё... с ХЛТВ не то произошло? Почему у нас... Вместо кого? Я даже понять не могу. Вместо Травика? Почему у нас показывается красная икра? Что это такое? Травик, вот он. Все же правильно. Ладно. Глючок, лак... Ладно, ничего страшного. Простите, ничего страшного. Итак, проход на точку А, так, простите, второй раунд нужно, конечно же, прибавить пенсионерам Ну, в общем-то, здесь я хочу положить руку на сердце и сказать, как оно есть Странно, что медитатор не умудрился попасть вообще ни разу в упор в эйфорию Пытался потом зарезать, но там уже, по всей видимости, просто патроны закончились Ну, раунд-то должен был выигрываться, оказывается, даже пусть и один на один, но он спокойно выигрывался тем не менее, не получилось немножко его реализовать. Ну и короче, короче, дело к ночи. 14.3. Сань, привет. Насчет розыгрыша ты говорил, что 13 -го числа. Э, выйдешь в курс, ведешь в курс, что там надо делать. Да, э, в моей группе ВКонтакте будет вся информация. Я уже об этом говорил еще 7 -го числа. Ну, собственно говоря, мы сейчас не в моей группе ВКонтакте, да, поэтому здесь это обсуждать пока что не будем. Ну что, флешечки и проход на точку. А, здесь, конечно, на мой взгляд, не совсем адекватное решение от команды Солянка. Это раунд с МПшками. Ой, не знаю зачем, на самом-то деле, в этом раунде нужны МПшки. Желание играть не с пистолетами, ну, естественно, понятно и очевидно. Я прекрасно понимаю, что а кому нравится вообще играть с пистиком в руках. Никому, конечно, хочется купить хотя бы даже МПшку, но не будем забывать про бронебойность МПшки. И учитывая, что счет во второй половине-то, в общем, уже 2-0, каждый игрок атаки вооружен арморами, и в результате МПшка не имеет вообще никакого профита, собственно. А, проще купить Дигл это и дешевле, и выгоднее, на самом-то деле. Ну, ладно, это маленький инсайт, так скажем. Да, патронов меньше, да, скорострельность, естественно, тоже ниже, чем у МПшки, но демейдж дилинг в секунду все-таки у Дигла выше. Сейчас Медитатор возьмет АВП, у него ноги оттаяли... <смех> Ладно, все, не будем возвращаться к троллингу медитатора. Будем надеяться, что медитировать ему не придется. Хотя, честно сказать, конечно, страшно, что сейчас э, у солянки есть такой игрок, как медитатор, играющий в обороне. Потому что если он будет каждый раунд бегать и ну это просто ГГ. Итак, проход на точку Б. А тут у нас Настенька, которая поймала АВП. Медитатор! Кстати! Два минуса со снайперской винтовки, но Настенька не помогает. К сожалению, своему товарищу лишь скорее мешает. Однако Медитатор делает третий минус. И ба-ба-ба-бум, дамы и господа. Минус от Травика 15-4. Вот так быстро, как только появились девайсы у коллектива Солянка, поражение в раунде нарисовалось. Вот и подумайте. Передайте Токио привет. Токио, привет тебе от Анны. Передал Уже выложил в группу ВК или еще нет? Нет Ну, в общем-то, ты можешь это и сам посмотреть Зачем это спрашивать Итак, офишел Открывается на зигзаг Раскидывает 500 тысяч флешек и не выходит Это очень интересно Странный мув, конечно, Ну да ладно Просто, а зачем накидывались эти флешки? Ради чего? Для каких целей? Непонятно. Ну, в общем-то, у пенсионеров очень мало живых игроков осталось. Это восьмихэповый сумасшедший и шестихэповый The Best. Тут, в общем-то, надо дунуть. Oh! <coughs> Стыд и позор, простите меня, дамы и господа. Ну, ладно. В общем, кто же ходит в линию и держится рядом друг с другом? Ну, серьезно. Ну, ладно. Окей. Okay. <с -50> ну, типа, такое бывает, конечно. Но все-таки это самое главное правило. Типа, нельзя хранить все яйца в одной корзинке. Нужно как минимум диверсифицировать, так скажем, да? И поэтому нужно находиться чуть-чуть поодаль друг от друга, чтобы вас вот так вот просто не сбрели. Ну, в результате солянка потеряли девайсы, однако офишл выходит на мидл и забирает там травокура на восьмерке. И вроде бы как уже и есть девайс. Пусть, да, мпшка была и была э, заменена. Но заменена она была на автомат Калашникова. И, кстати, сейчас ретейк, в общем-то, будет не шуточный. Игроки обороны уже практически в упоре находятся. Солянка замечает первого... Э, простите, Солянка, офишал замечает первого соперника. В паре с Бобсом удается сделать минус по МК. И начинается проход на точку, где Медитатор уже появляется со снайперской винтовкой. 2 в 4, атака в меньшинстве, попадание от Медитатора раз, попадание от Медитатора 2. The best последний, здесь надо дефать. И что вообще, почем происходит? А, Медитатор! А у Бобса диффузов нет. Пара-пара-пам. А у Бобса просто нет диффузов. Вот и веселуха. Просто человек не купил диффуза и из-за этого не выиграл раунд. Такое бывает, это не страшно, опять же, но про этот момент никогда не стоит забывать вообще. Лучше не докупить патронов, но всегда купить диффуз киты. Если ты играешь в обороне, естественно. Итак, Бобс. Без ваншотов и без вообще какой-либо пользы для своей команды. Просто погибает на длине и позволяет тем самым открыться на точку а своим оппонентам. Ну здесь, естественно, начинается мощная раскидка. Медитатор отхлестал эйфорию и погиб вместе практически со всей своей командой. Настенка... Я вообще не понимаю последняя. Да, по всей видимости, последняя осталась в живых. Ну что, три оппонента против Насти. Насти погибает в перестрелке с Зебестом. 15-7. Красиво Зебест поймал пульку зубами. Красиво всегда вот ловить именно эти, как, Господи. Когда пули в зубы прилетают, это в большинстве своем красиво. Так, ну, солянка. Солянка что делают? Как вы думаете, что делает солянка? Занимаются полной фигней. С дробовиком Бобс открывается на зигзаг. Вопрос, зачем, непонятно. Но да ладно, как бы это, опять же, право игрока открыться. Опять же, у нас присутствуют МПшки. Не присутствуют какие-либо адекватные девайсы, кроме ФАМАСа, у Настеньки. Но, будем объективны, Настенька, к сожалению, является, наверное, слабейшей участницей своей команды, ну, потому что 3 на 16 статистика говорит за себя. И, в общем-то, этот единственный адекватный девайс э, был в руках человека, который не сильно хорошо стреляет. Это, к сожалению, плохо, конечно же. Но, мне кажется, на самом деле, если Солянка просто сейчас уделят чуть больше внимания экономике, проведут один экономический раунд и полностью закупятся, то на этом матч, конечно же, закончится. Но мне так только кажется. Сань, почему стрим с ДР не выложил на канал? Ну, глупый вопрос. Там было куча музыки с авторскими правами. Я ж не сумасшедший канал лишаться. Поэтому, в общем было очевидно, что запись с трансляции не останется. И последним остается травик. У травика, кстати, 24 на 6 статистика. Статистика просто прям воодушевляющая. Ух ты. <связывая> The Best снова поймал. Только на этот раз не зубами, а ухом, по-моему. Куда-то ему там... <связывая> в ухо, кажется, прилетело. Так, дамы и господа, 15.8. Как вам? Нарастающий недетский интерес. Ну, вот у Настеньки, кстати, эмочка... И офишал в какой то веке не с МПшкой. И даже есть АВП в руках медитатора. Ну, это прям уже, знаете, заявка на поражение. Почему? Потому что выход при всем при этом последует на точку А. Ну, а, как вы понимаете, на точке А, в общем-то, нет большинства адекватных девайсов. Опять же, там только МПшки. Но, но, но, там зато крутые парни. То есть там ä, Бобс, например, который вполне себе... Вполне себе может даже с МПшки отхлестать по щекам своих соперников. Ну и, конечно, уже подтягивается на прикрытие Медитатор. Поэтому по длине не пройти. И Травокур с bestом остаются вдвоем. При этом, кстати, Травакур очень больно получает. Получает и все-таки погибает. Итак, локомотив команды Пенсионерс. Товарищ за best Только на него можно надеяться. И будем, в общем-то... Будем надеяться, но минус, кстати, вот последнее слово осталось за Настенькой. Вот так вот. Шутки в сторону, дорогие друзья, 16-8. Именно с таким счетом заканчивается первый матч сегодняшнего вечера. Второй матч э, команда Пенсионеры против команды Подпивас. И должен начаться он вообще в, в, в 20.00.